и всем привет с Макс Риск на обновлении в игре. зуба подписка лайк и смотри Здравствуй сыпатель сегодня мы отмечаем день рождения зуба поэтому в зоопарке появилось множество праздников украшений и всяких всячины давай просмотр посмотрим события юбилей украшений зуба персонаж проделанная модель никса я где-то видел эту превьюшку. Он шахтер. Скины. Пожарник, никс, роджер, дона. Предметы, инструменты. Короче, новая система рекламы, тестирования а это, значит, что на первых порах игроки будут получать различные награды. Это тоже очень круто. И когда мы заходим в игру, в виде у нас два персонажа также скипи. Я уже знаю все, а все видно. Ух ты, рак, рали. Как там зовут? Краб Эро. А, Ларри. Прям все тут собрались и вижаете яйчку. А ну-ка, что там еще было? Так, теперь, я да. кое-что там еще заметил. Тут было очень что-то удивительное. но персонаж. Если вы не знаете, как заварить персонажа, то сейчас покажу. Нам еще предлагается перезайти. 19 мегабайт. Торты, так что угодно, вот, мороженое. И, и превью такая. Вау, вот, кстати, бесплатно. А, ты смотри, можно любого выбить? Зуба, ТВ. Смотрите все видео и получайте классные призы из ящиков кино. А, кстати, классная игра, э, игра такая вот. Классная идея для игры смотреть видео сбор через кино ящик но персонаж да -хо -хо, друзья я хотел бы посмотреть так что под... посмотрю подпишись на канал поставь лайк знаете я бы тоже хотел ну в игре там по-другому там бы хотелось бы чтобы так выпадала такие вот персонажи именно за рекламу им было классно и нам было бы классно врез уже сделали так что ждем да, то это что-то значит давай легендар без наш нет что-то явно не везет давно не заходил в игру поэтому так все а раньше как-то я час заходил ну да были каникулы ждем каникул став лайки тоже ждешь каникул ух ты вот вот этот шахтер вроде а пожарник никса я так думаю чего уж так похож он пожарник давайте все пособираем пособираем кстати, карта новая или же такая себе? Может новую карту еще сделали? 7500. Блин, на классно. Туристал Ари сделали инструмент, разбатали предмет инструментом Ну, такое вот. О, личное сообщение. Новая версия игры 2.8. Все говорят 2.9. 2.7. 2.8. 2.9 что тут не так да я тоже хотел узнать типа угадать какая версия будет игра я полстая 2.8 думаю да еще может я еще не знал что день что-то время летит кстати так друзья посмотрим карту возможно на одну карту а давайте так 3.0 сделаем это будет классно чем 2.9 2.8 но 3.0 это прям как нолик добавить ко мне это лучше вообще напишу почему бы нет рождения может быть десятая версия будет получше они 3.0 2.9 2.8 новые подарки новая карта а, они все тут разбросали то есть они не изменяли просто украшение сделали не ну, то тоже очень хорошо Ага. Значит, он умер. Все из-за вас. о Так вышли легендарки еще. еще на компьютере будет сложнее. Тихо-тихо даже. Тихо. Как мне их выиграть? Как думаете, я их выиграю? Два против одного. я думаю, я их выиграю, если буду тренироваться. Тогда уже выиграю. Тихо-тихо-тихо. Не, ну против Никса, конечно, нет. Все говорят, что нет. Ладно, ну, ладно. Новый Никс. Как прям в Брау Старсе, кстати. Вроде в Брау Старсе нового там изменения добавил на этого Спайка, Спрута, Скута. Классно. Если вам понравился, такая катка то лайк так давайте тогда ящик ускорим а тут возможно нового функцию добавили как думаете что новый смайлик добавили у нас нет но я -то хочу то по чуть сделать вот это сам прикольный что мне нравится вот такой вот смайлик за 900 кубков так, давайте отдадим. можно еще но я бы хотел еще за кого-то другого может построить скины хочу о странно почему столько свечек а один год не ну ладно, ладно. А вот так вот. Давайте посмотрим скин. Вот на ну, перемотаю. Возможно, они еще их делают. А -а -а. О, нашел один скин. Пожарник Никс. Никс. Ох, новые скины, блин. Классно, друзья. Так, давайте просто еще раз почему бы нет. А было жестко. Я еще полностью карту еще им посмотрю. Может быть за фазе бы. хо хо блин, тут еще подарки. Не просто все рассыпали. Вау. Знаете, если бы в Майнкрафте бы сделал игру зуба. Мы уже такое сделали. Ну, карту, конечно, не продвигаем. Ну, мало лайков. Тихо-тихо. Тихотих, как он узнал про тихо тихо ай попал по мне. У меня вроде бы и но все нормально. У нас конфеты или лединце, у нас бочки. А помните, были бочки курхами. А теперь как-то они раскрытые. А, где же по одевались эти маленькие бочки? Где-то можно что-то внутри найти. возможно. Так, все это было. Так, это на что мороженое? А? О, новый никс! Тихо, тихо, я я ж пран пранку, я тебя новый никс, вау! Ставь лайк, ст то тебе тоже нравится новый никс скину Он ира но Ну вроде бы все, все, обновление посмотрели день рождения Гризуба. Тихо, тихо, подожди я покажу. Тихо, тихо, тихо. Давай тогда обойдем он опугается Попал по мне. Ой, жалщит узнает. Так, тихо-тихо-тихо, ждем, ждем, ждем. Он боится меня, я тоже его боюсь. Он тут может быть. Бабам, уходим. Ахта! Ага, все-таки обошел. Он хитрее, -ой, -ой, -ой, ой случайно. Хотелось карту, где-то найти новую нычку. но вижу тут везде, А, тут что-то как-то не вижу. Как они разбросали, как думаете? Вау. А, а блин, спалился. Никсы, куча никсы. Тих, тих, тих, тих, тих. Не палимся, да? Пеппер у нее есть большая радиус рассмотр, которая можешь рассмотреть как робот прям стать учка смогла выйти робота о, о, о смотри я тут вижу все-таки добавили эти вот маленькие посыпочки да вот сюда ставят украшения а тут нет такого Ха, интересно что это значит значит они не рандомно а специально тихо тихо держи держи а так не а так тихо тихо о, там двойка, вижу двойка. Что значит? 1002, 2222 и все. Значит, они карту новую не делают, а украшают. Вот это вот что мне волнует. Хотя бы новую карту. Кстати, хочешь карту новую? Вот Так-то напиши В игре, зубы... О, Что это такое? А, вот что. Подарок одного чувака и что это такое стой давай так вот я хочу подумать что это значит не не стой стой помилуй нет нет ай ай ай что меня караулят меня караулят ай попал по да не, я в JBS, EdgeWeb, возвращаюсь. Ссылка на канал GBS в описании. Там покруче. Ну, можно как-то, расслабиться и стратегию придумать, Там еще новые персонажи добавили, добавили очень прикольно Так, еще посмотрим. Угадаю, хочу, какой же будет будущий персонаж? Блин, ну мне бы дали подсказки какие-то ага, в интернете поискать. В интернете поискать последний был, кстати, это фламинку был. Та еще мы же говорят обнова Давайте обратно. Краб. По-моему, Что же они такое еще проймут? Медведя, буду наверное, вообще жестким. Да, я делаю ставки на медведя, дело ставки на слона проиграл. В общем, делаю ставки на медведя. Пиши в комментариях, кто это будет. А я тут строю ролик, купим по его покажу. В следующем ролике. Всем удачи, всем пока!